Отныне я устанавливаю правила. Никаких игр, никаких сделок. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне Егор зовут. Мне Наталья зовут. Наталья, вы прям как моя мать. Угу. Тоже шикарная женщина. Какого города, Наталья? Николаев. Прям сам Николаев? Mm -hmm. Крупный город, ну, да? сейчас не в Николаеве, сейчас живу не в Николаеве. Не могу врать. Не люблю врать. Не, не надо, не сейчас надо. Приехала. Врать нехорошо. Не сейчас приехала с Николаева, О, да. Вот, вы, вы молодец. То, что вы не врете, это уже вас красит. Mm -hmm. Это проявляет вас э, эту русскую натуру. Не-не, русской не, не, русский не ну, надо. Смотрите, не, вы не что надо. на русском языке говорите? И ну, русская натура не обычная. врать. Ру русская натура не врать. Просто я общался немножко с украинцами, они прям все врут. У, у них даже Арестович, Арестович сказал, у нас это национальная идея, врать. Себе и всем остальным. Вы, вы понимаете, вот я, я могу не врать, ну я читала русский народ, у меня заказ супер русских было сейчас я не считаю, и вы Конечно практичу, же, конечно Сколько же, сделали? Естественно. естественно. А вы считаете, это нормально, да, срубки сделали сейчас у нас в стране? Абсолютно. И считаете, нормально, да? Как думаете, в 2014 году была объявлена mm -hmm. АТО в mm -hmm. Это нормально? Mm -hmm. В Украине. Да, да. В Украине. Да. По, своим, по своим жителям были введены войска. Как думаете, это нормально? Из Донецка я сама уехала оттуда в 2014 году, ага. когда Россия пришла туда. Так. Когда, так, какая потом, Россия туда пришла? Preis, на... Ну, Донецк пришла. Российские, Российские эти э, войска пришли туда, да. О, я войска? Я видела там. В каком месте пересекли границу российские войска в 2014 году? Крым, когда захватили. И да, О, когда Крым захватили. Да. Расскажите мне про то, как Крым захватили. Я не буду ничего рассказывать. Почему? Разве вас это интересует? Или это интересует, что людей убивают? Вот, вот, то, что я не знаю вот, люди какие-то Меня, попоры... интересует... Меня интересует. Донецк, да а нет, слуган. Да, мне слуганцев обстреливали украинские что, войска. Что такое не творилось? Вам интересует... Что сегодня в Херсоне творилось? Что девочка молодая, маленький год. Вот, Мама, лежали просто. Вам раз мне это неинтересно, вам интересно то, что... Господи, неужели такие тупые люди? Им интересует то, что... А то каждый день, когда в Украине убивают детей, все... То... Им это не интересует, да? Им Что было в Луганске? В что было в Луганске? Давайте на на Так это наша Украина Ваша была. Наша Украина. Всего черта, Россия туда не дрыла, все а смотрите э, о господи это наша Украина была это какая ваша убивали своих жителей и, она, и они попросили и помощи нас оставьте нас всем что вам Фих -фих. Что... смотрите я вам сейчас звук выключил я вам сейчас попробую, я звук выключил вам звук выключил сейчас я вам попытаюсь объяснить в 2014 году вы начали обстреливать свои территории. Да? Вот. И когда вы обстреливали свои территории, потом э, эти ваши же свои территории э, начали просить помощи у соседней державы, у России, чтобы их не обстреливало их же государство. Они дали им вооружение, а в 2022 году они уже на договорах о международных договорах, принятых э, абсолютно законно, вошли на территорию Украины, чтобы уничтожить и демилитаризовать вот эту вот вашу э, власть, которая обстреливает своих же мирных жителей. Теперь я включил звук, и теперь давайте поливайте свою дичь. да, да? А вы что? А вы что? А вы что? А. Вы неоднократно а вы считаете, власти, кричали про то, что э... мы это... что там, Москаляку на, на Геляку, э... Украина по Надусе, и вот вам э... эти э... ваши восточные регионы не нужны. Вот когда за ваши восточные регионы это выступился, вы начали немножечко переживать и вспоминать. Никому, никому теперь уже нет дела до вас. Вы теперь себя ощутите в ситуации Донецка, Луганска, без светла, подвалах, вот это вот все, ощутите? На западную, а? Вы считали, мы русскоязычные. Почему вы сразу не пошли на западную сюда, возле Тольцы? На Львов, на западную. Почему вы пошли на Херсон Николаев, а? Херсон Николаев. На Почему театрия? вы не пошли сюда, а? Русские Потому что театрия. Вы вы россияны подпольные, вы, вы гнусные, вы людей убиваете, вы детей наших убиваете. У вас, вас жестокость внутри. И вас вс ⁇ на нашей территории. Исхол ⁇ это российский это город. Николаев, российский Пойди. город. Не забираем свое. А что вы оценивали в Донецк, Данец, Данец, Данец, Данец, Данец, Данец, Данец, Данец, Данец, Пусть... А почему вы не пошли на западную? Вы считали, что на Майдан пришли западные? Я думаю, его... западная, западная Польша а отойдет. Западная Польша пойдет. пойдет. А вы... Западная пойдет в Польшу, нам она не нужна. Вот эти вот ваши треклятые идут в Польшу. В да. Вы считали же. Ебанутая, блядь. Поверьте, я не умею, я так покажу.